я подготовил для этого видео, сразу прошу прощения, видео достаточно жесткое, это 2007 город, город Москва, пожар в институте государственного корпоративного управления. Коллеги, из, наверное, знают о нем, да? Значит, я вам сейчас покажу, что там было на самом деле. Вы просто поймете, то есть здесь люди все взрослые, да, и говорить о том, что мы обязаны учить свой персонал, ну, бессмысленно, все много раз об этом говорят. Могу сказать следующее, что вот я я являюсь инструктором, методистом курса первой помощи и в общем, спасателем первого класса, начальник смены, выезжаю много много работаю. Могу сказать, одна проблема ⁇ это укоренившийся формализм в области обучения навыков первой помощи. Но я вам опять же ничего не открыл, потому что вы пришли, вам интересно. Все остальные по-прежнему предпочитают покупать удостоверения или проводить непонятные курсы, которые ни к чему не приводят. Хочу сказать огромное спасибо. Василий Иванович, правильно? Вот, много работал с нефтяниками, с КТК, то есть проводил обучение в КТК, был на Корчиганаке. Пожалуй, это единственная область, где обучение навыкам первой помощи и спасения лежит на должном уровне. Во всяком случае, те учения, которые мы делали на Каспийском трубопроводном консорциуме в рамках оказания первой помощи, говорят, что люди реально оказывают помощь, могут реально действовать тому алгоритму, там, правда, три было уровня, а не четыре, как у вас. Ну, смысл, в общем-то, одинаковый, да? То есть реально могут. И из опыта могу сказать так, что в основном, Люди обучены в компаниях с привлечением иностранного капитала, либо в иностранных компаниях. Очень жесткое требование по первой помощи. Почти везде созданы команды быстрого реагирования. Команды быстрого реагирования зачастую на добровольной основе, а как следствие люди понимают ответственность. И если говорить так, что у нас есть такой формат, ну, можно сказать, контрольная закупка, да, когда мы кладем манекен или Гримируем статисты с использованием грима, да, и смотрим, как эта команда будет реагировать, если нас просят провести такое мероприятие. Вот могу сказать, что нефтегазовую промышленность, как правило, отрабатывает эти действия хорошо, люди знают и умеют. А что касаемо образования, к сожалению, здравоохранения, потому что пожары в московских больницах случались, а результаты, в общем-то, достаточно печальные. А образование здравоохранения, а массовые вот какие-то офисы, Ситуация, в общем-то, достаточно катастрофична даже в случае банального сердечного приступа. Ну, я вам сейчас покажу, что бывает, если это не сердечный приступ, а, к сожалению, на данном этапе угроза терроризма достаточно высока. И поэтому, вот, доброе видео. Значит, наверное, вот куда-нибудь вот сюда вот, поставлю. Я вам прокомментирую. Значит, ситуация, ситуация такая. Вот вы видите оказание первой помощи. Значит, происходит пожар здание государственного корпоративного управления значит здание находится более 500 людей понятное дело что порядка 40 человек преподавательского состава порядка 50 сотрудников чопа ну и вот собственно говоря время следния пожарной команды в городе Москве, обращаю внимание оно регламентировано это 7 минут если мы едем больше чем 7 минут то есть 10 то мы получаем а, служебные расследования почти всегда. Значит, соответственно, время прибытия ну, от момента обнаружения до момента вызова ну, порядка 15 минут. Вот вы, собственно говоря, видите, что происходит на самом деле. А можно еще немножко подвинуть, потому что дальше там сюда Видео я специально не готовил. Суть а, заключается в чем, что. Дети, ну студенты, да, оказались отрезаны на четвертом этаже и, соответственно, порядка 40 человек выпрыгнуло вниз с высоты четвертого этажа. С пожарными спасателями спасли 189, но 40 вот спасти не смогли, и они прыгнули. От момента, собственно говоря, начала этих прыжков до момента прибытия первых подразделений прошло достаточно, еще можно подвигать, надо найти просто картинку. К сожалению, немножко опоздал не успел. Где прыгать? Нет, нигде прыгают, где лежат. Прыгать, это неинтересно. Мы про первую помощь с ну, вот, вот видите, да? На... Что -то, что -то на... Единственный на... человек, между прочим, вот эта женщина, которая была в кадре, это прохожий, который пытается оказать первую помощь. Никаких наметок о том, что, скажем так, организовать хотя бы пункт сбора пострадавших до момента прибытия, ну, скажем так, офицеров гарнизона пожарной охраны даже и не было. Вот. Результат э, катастрофический, то есть, сколько я знаю, инвалидов после этого пожара, ну, большинство, да, потому что, опять же, Василий Иванович говорил о правилах золотого часа, мы можем спасти только в том случае, если вы на месте начали что-то делать. Если вы на месте делать ничего не начали, то этот час катастрофически уменьшается, ну, время нашего прибытия, ну, и вот дальше. А, ну, я думаю, что видео вполне достаточно. Можно выключать, дальше нет смысла. Ну, просто вы видели, как переносили женщину с переломом позвоночника, там прям виден, собственно говоря, перелом, да. А, ну вот, в общем-то, вот такая ситуация. Это просто, опять же, поймите правильно, что вот эта съемка, это съемка с момента как бы начала развития событий. Она случайно попала, да, к нам. А в большинстве случаев видео нет. И на словах все что-то рассказывают как оно было. Но никто не задумывается, есть вот еще ну, не с собой. Я работал на этом пожаре работал на пожаре в РУДН. Это, по-моему, 2005 год, шестой, шестой. совершенно верно. И картинка, она, в общем-то, не меняется, понимаете, она не меняется. Мы разучились оказывать первую помощь и предпочитаем я говорю обывателе, да? предпочитаем, собственно говоря, формально ставить галочки о том, что проведен инструктаж. То есть все уходит в теорию, а теория ведет вот к этому. Поэтому, конечно, вот опять же, это был у нас в гостях в пожарно-спасательном центре, мы стараемся в Москве обучать личный состав и неформально, а непосредственно в тренингах, как и положено, то есть где практической части порядка 70%, но это все равно капля в море, потому что, как я уже сказал, при всех наших успехах преодоления сложной дорожной обстановки время исследования 7 минут, время вашего звонка еще 3. И реально мы начнем работать через 12. За 12 минут мы понимаем, что мы потеряем почти 3. Вот, вот собственно говоря, прошу задавать вопросы. Выступление у меня очень короткое, как Станислав попросил рассказать. Он, кажется, Понимаете, в чем дело? Там, где черный дым, оттуда 189 человек вытащили. Но на улице три преподавателя обученных, а я знаю, что такие школы есть в Москве, да? а, хотя бы сказать, где лежит и сложить всех пострадавших в одно место, существенно бы ускорило момент сортировки, потому что, поймите, мы вызвали 25 пожарных, э, в смысле, 25 медицинских бригад, но ну они же со всей Москвы в свое время следами, да? но организовать транспортную петлю нам сильно проще, когда все лежат в одном месте. Понимаете? Ведь разговор совершенно верно идет вот о чем, что не надо лезть в очаг, для этого есть люди. Надо хотя бы повернуть людей на бок, чтобы они дождались, когда к ним придет скорая. Понимаете? Не надо их таскать за ноги, потому что от этого, собственно, травмы становятся иногда и несовместимы с жизнью, либо люди становятся инвалидами. То есть, одним словом, те 14, 14 манипуляций, которые прописаны в 477 приказе, они просты. И все эти 10 состояний может выучить любой школьник, если его учить, подходить к этому неформально. То есть не ставить зачет и галочку, да? а, собственно говоря, сказать «поверни его навык». «Будь добр, сделай это еще раз». Потому что, опять же, все люди, которые служили в армии, да, знают, что устойчивый навык возникает после 10 и более повторений. А мы что делаем? Мы сажаем школьников выпускаем красивого спасателя, который за 15 минут рассказывает им первую помощь, а все люди, которые читают, понимают, что это 8 часов минимум. Да? Дальше я ставлю плюсики в журнале и мы расходимся. Вот к чему это приводит, я вам показал. Дальше делайте выводы, собственно говоря, обращайтесь. Мне очень приятно работать ну, в Москве, есть и офисные центры, которые обращаются к нам, чтобы мы их ну, научили, как Российский Союз спасатель или к Станиславу Леонидовичу, или в Красный Крест, то есть много школ в Москве, но я вам могу сказать, что по опыту реагирования на чрезвычайные ситуации, это капли в море, капли в море. В большинстве случаев, когда ты приезжаешь на э, угрозу взрыва, телефонные, да, там какие-то телефонные терроризмы, или еще куда-то, э, компании с иностранным капиталом, или иностранные компании, или офисные центры, где много иностранцев, они уже все вышли, построились в коре, и ты только подъехал, тебе доложили, что у нас все вышли, людей нет на этаже. Все, не надо проверять. Да? И приезжаешь на российское предприятие на вопрос, где у вас горит, а у нас что-то горит, а там уже колонна такая, и дым черный. Никто внимания не обращает. Вот в чем проблема. А все это, в общем-то, потому что мы как район труда, точнее к своему здоровью, а еще точнее к своей безопасности подходим формально. Если есть вопросы, я готов... Ответьте. А у меня отличная гражданская позиция. Вот у нас сегодня сейчас очень много и юристы там обсуждают тему, какое-то наказание возможное за неправильное оказание медицинской помощи. При этом есть разнарядки судов, где прописано, кому все-таки это меняется. Я говорил. Но почему-то юрист ни разу не сказал, что есть статья, которая действительно применяется в третьем лице, это не оказание медицинских отставлением заведомого в этом состоянии. Совершенно верно. Почему вот это не сказано здесь, я не понимаю. Статья 124, статья 125. Да, вот она да. реально а, ну, Знаете как, во-первых, конечно, мы можем предоставить слово нашим уважаемым юристам, но, сколько я опять же знаю, эта статья фактически в этой стране не работает. Потому что, а поскольку у меня супруга юрист, я вам могу сказать, что, вот как это было при советских временах, ДТП, ты скрылся с места ДТП, тогда да. Во всех остальных случаях э, очень сложно собрать доказательную базу, правильно говорю, да? И без вариантов. Фактически я, опять же, не знаю случаев. Более того, в бытность там, 10 лет назад, приезжая на выезд, я вам могу сказать так, что стоит э, оператор, известный всем передачам, назовем ее Вестник Некрофила, да, по-другому не назвал, лежит человек с отурованной рукой, с антонирующим кровотечением, и он, в общем-то, снимает это все. Вопрос про ответственность, он говорит, ты знаешь, какая, собственно говоря, мера наказания? мне в общем, немножко не до этого, он мне продолжает говорить, 500 рублей, а знаешь, сколько стоит мой материал? Вот такая позиция в обществе. Вот да? Да, конечно. конечно. По поводу статьи оставления в опасности», 24-я статья, здесь необходимо сказать, что она применяется к людям, которые обязаны оказывать первую помощь. Вот. Работники в данном случае, мой доклад был таким посвящен, они лица, которые вправе оказывать первую помощь и ответственность за... То, что э, работодатель не организовал первую помощь, может нести работодатель, а не работы. Вот они стоят, в кабель, например, да, Два стоят в и он видит, что там второй это будет. Но если он не будет оказывать помощь, а он стоит рядом, то он оставил в опасности. Если он ну, не сообщил, он оставил опасности. Если он сообщил, например, да. то он да. уже не, не оставил в опасности. У нас если он, Значит. если он обязан, то есть если вот опять же нашел, да, до того момента, как появился 477 приказ. Если у вас в должностной инструкции написано, что он обязан, то статья 124-125 будет применена. Но вы просто не соберете доказательную... Даже 31 статья именно об этом говорит. Вы все помните, мы начали да, с 31 статьи, где указано, что первую помощь оказывает кто? Лица, обязанные по закону и специальному правилу. С точки зрения юриста, не дадут мне соврать, да, люди, специальное правило, если у вас должностные обязанности, вы обязываете своего сотрудника, именно он обязан, не, обязан оказать, не обеспечить оказание первой помощи, а обязан оказать, да, и он под этим подписался, тогда он будет отвечать по этим статьям. Если же нет, то он может сказать, я позвонил вам, сообщил, до свидания, делайте, что хотите. Другой вопрос, другой вопрос. я не знаю, это вопрос трудовой инспекции может быть. Имеете ли вы право, как работодатель, обязывать человека оказывать первую помощь, когда государство дает ему право? Вот это вопрос уже к юристам, я думаю, не сегодняшнего дня, а надо разбираться более подробно, правильно? Вы так много об этом вопроса задаете. У вас есть опыт негативно с этим связанный? То есть, может быть, просто есть ситуации, в которых мы не знаем, тогда можно... Ну, ну, опять я же, тоже знаю статистику. Говорит о том, что из таза на случаев там 60 можно было людей спасти однозначно. Ну, а, да, да. Можно, да. Ну Но и мы об этом закон. говорим, да, это не связано с этим. Хорошо. Давайте я а, сейчас, сейчас... Ты... Да. Закончу. Ты закончу? А, Вот, опять же, продолжение этого вопроса. Занимаясь разбором этого пожара, да, мы не знаем, понес ли кто-то ответственность за этих студентов. Вы, наверное, тоже у вас такого нет, но очевидно, что э, там было много проблем, связанных с нарушением пожарной безопасности. Доказательная база видео-то есть, да, что люди, которые, кстати, по инструкции были обязаны оказывать первую помощь или обязаны организовать, а тут здесь не один человек, здесь там, 9 погибших и 40 с чем-то пострадавших. И то никто не понес, понимаете, в чем дело. А уж там из одного человека. Но это это несовершенство законодательства, к сожалению. У ну, меня все, в общем.